Доброго времени суток! Приветствую вас на первом занятии тренинга «Канал с нуля до первых денег». Данный тренинг записывается совместно с Филиппом Проданом в рамках нашего двухмесячного тренинга «Трафик менеджер». Уроки тренинга записываются в апреле 2015 года, поэтому интерфейс всех рассматриваемых сервисов соответствует текущей дате. Что вы узнаете на первом занятии тренинга? Что такое аккаунт Google? Для чего он нужен? получите ответ на вопрос создавать аккаунт либо покупать, научитесь правильно создавать аккаунт Google, подтверждать и даже защищать свой аккаунт Google. Заключение занятия я дам рекомендации для тех, кто работает с несколькими Google аккаунтами с одного компьютера. Итак, аккаунт Google, что это такое, для чего нужен? Аккаунт Google это ключ, ключ, который позволяет открывать сервисы которые вам предоставляет google у google колоссальное количество полезных и очень нужных сервисов если вы пользуетесь браузером google chrome нажмите просто на кнопочку все сервисы и увидите основные сервисы или те сервисы которые вы пользовались в последнее время полный список сервисов вы можете посмотреть находясь в любом браузере со странички поисковой системы google нажимаем на мазоничный прямоугольничек и перед нами открывается список сервисов если нажмете еще и другие сервисы Google, то вы увидите полный список сервисов, которые вам предоставляет Google. Все эти сервисы требуют авторизации. То есть потребуется ввести имя или логин вашего аккаунта и пароль от вашего аккаунта Google. В качестве имени или логина используется адрес электронной почты, а в качестве пароля пароль от вашей электронной почты. То есть для того, чтобы создать аккаунт Google, необходимо просто-напросто завести почту Gmail. Теперь вопрос. Регистрировать аккаунт самостоятельно, либо этот аккаунт купить? На этот вопрос можно ответить однозначно. Если вы собираетесь использовать свой а, Google аккаунт для того, чтобы участвовать в каких-то сервисах накрутки, в сервисах какого-то некорректного взаимопиара, возможно, вы будете заниматься а, массовой рассылкой сообщений, то здесь однозначно лучше купить аккаунт Google, потому что долго он не проживет. Существует колоссальное количество сайтов, на которых вы можете купить аккаунты для социальных сетей. Вот сейчас на одном из этих сайтов я нахожусь. Ссылка на этот ресурс будет у вас в дополнительных материалах. Значит, я зашел в раздел аккаунты YouTube или аккаунты Google. Это, как вы уже поняли, одно и то же, да? И посмотрите, цена одного аккаунта где-то порядка 15 рублей. Это новый абсолютно не заполненный аккаунт. Вопрос о покупке аккаунта может стоять еще и в том случае, если вы Создавали колоссальное количество аккаунтов со своего компьютера, со своего IP-адреса, и многие из этих аккаунтов уже были забанены. То есть, возможно, ваш IP-адрес вашего компьютера в глазах Google себя дискредитировал, и каждый создаваемый с него аккаунт уже будет вызывать в глазах Google подозрения. Но будем считать, что это не наш случай нам не потребуется предпринимать каких то дополнительных усилий использовать дополнительное программное обеспечение мы просто создадим google аккаунт сделать это можно через практически любой сервис на этапе авторизации в нем но так как мы с вами изучаем youtube то мы это сделаем именно с сайта youtube нажал на все сервисы в браузере google chrome да Нажимаю на иконочку YouTube и я попадаю на YouTube. Но я сейчас на YouTube авторизирован. Обратите внимание вот на эту пиктограммочку, которая в правом верхнем углу у меня мигает. То есть я зашел на YouTube как авторизированный пользователь. Я сейчас выйду из своего аккаунта и вы увидите, что значит сайт без авторизации. Вот мы сейчас находимся, опять же, на том же самом YouTube, но мы на нем не авторизованы, то есть мы не использовали пока никакой Google аккаунта. То есть Нам предлагают войти. Вы можете пользоваться сервисом, но не можете не выполнять никаких личных действий. Например, не можете лайкать, не можете комментировать, делиться в соцсетях и так далее. Для этого требуется авторизация. Я нажимаю на кнопочку «Войти». И так как на этом компьютере я уже работал. У меня уже есть несколько подключенных Google аккаунтов. Я вижу те аккаунты, которыми я пользовался. Это очень удобно для повторного использования этих аккаунтов. Ну, в данном случае на YouTube. Если же вы не пользовались еще никаким Google аккаунтом в этом браузере, у вас сразу же появится окошечко авторизации. Мне для того, чтобы в это окошечко попасть, требуется просто-напросто нажать на кнопочку "Добавить аккаунт". Вот такое вот окошечко. Появляется. Вам предлагают ввести адрес электронной почты и пароль от электронной почты. Как я уже говорил, это и есть ваш аккаунт Google. Но, раз мы с вами еще не имеем ни почты и ни аккаунта, мы нажимаем на кнопочку «Создать аккаунт». То есть сейчас мы с вами начинаем создавать новый Google аккаунт. Попадаю вот на такую страничку, которую вам необходимо заполнить. Так как мы с вами создаем новый адрес Gmail, то есть создаем новый аккаунт, я сразу же нажимаю на эту ссылочку. Вот типичная ошибка, люди почему-то забывают это сделать. Теперь заполняем поля имя и фамилия. Здесь вы можете ввести свое реальное имя или свою реальную фамилию, можете ввести фейковую. Если вы создаете почту для организации, можете вбить название организации. Я создаю для братства групп я здесь пишу «Братство», «Братство квизгрупп». Нажимаю табуляцию, перепрыгиваю в поле. И вот в этом поле вы должны придумать имя своего электронного ящика. Желательно, конечно, чтобы оно каким-то образом соответствовало уже заполненным полям имя и фамилия. Но я попробую написать просто «квизгрупп». Хотя, скорее всего, такой адрес уже будет... Занят. Если такое имя уже занято, то после нажатия табуляции вы видите сообщение. Это имя уже занято. Попробуйте другое. Вот мне предлагают Quizgroup 09.059. Ну, возьму первое. Quizgroup 0.9. Все. Нажимаю клавишу табуляция и прыгаю в следующее поле. Придумайте пароль. Значит, пароль должен быть не менее 8 символов и рекоменду рекомендуется использовать цифры и латинские буквы. Все. Пароли совпали. Нажимаю табуляция. Дата рождения. Рекомендация следующая. Вам должно быть старше 18 лет. Потому что иногда вы не сможете перейти планку, ограничению которые могут установить в некоторых сервисах. Все эти поля, которые я сейчас заполняю, это поля обязательные для заполнения. Выбираем пол. А вот теперь очень важный момент. Номер мобильного телефона. Номер мобильного телефона вам потребуется для того, чтобы подтвердить свой аккаунт. Вообще-то можно пропустить вот номера телефона и ввести защитную капчу. Но я вам не рекомендую это делать, так как при очередном входе в ваш аккаунт Google обязательно вас попросит его подтвердить. Значит, на один телефонный номер вы можете подтверждать в год два Google аккаунта. Если у вас уже нет свободных телефонных номеров, вы можете использовать сервис SMS-подтверждений. Вот очень популярный сервис, он называется SMS-рех, позволяет получить виртуальный номер телефона и подтверждающий SMS-ку на него. Как работать с этим сервисом? Есть отдельный ролик, ссылка на него будет в дополнительных материалах к данному заданию. Но я вам рекомендую все-таки Потратиться купить новую симку, потому что она вам потребуется для того, чтобы регистрировать аккаунты в других социальных сетях и подтверждать их уже через телефон. Я ввожу номер телефона. Поле «Адрес запасной электронной почты» можете не заполнять, но если она у вас есть, заполните. Это будет дополнительная защита вашего аккаунта. Так как мы используем телефон, поставим галочку в чекбоксе «Пропустить эту проверку» проверка нам придет на наш мобильный телефон который мы указали теперь страна проживания по умолчанию выбирается страна соответствующая вашему местонахождению который определил google если вы выберете сша или другую англоговорящую страну интерфейс, интерфейс сервисов которыми вы будете пользоваться будет на английском языке все я оставляю россию и соглашаюсь обязательно соглашаюсь с условиями использования нажимаю на далее если вы все заполнили верно вы попадаете на следующую страничку если допустили ошибку то вы видите те поля в которых вы допустили ошибку в моем случае google понял что не может быть имя по русски а фамилия по английски у меня было подозрение я в этом не ошибся и мне предлагают просто исправить ошибки в этих полях я напишу quiz групп по русски или даже вот так придется заново ввести пароль и повторно нажать на кнопочку далее браузер предлагает вам сохранить пароль от вашего аккаунта я практически всегда нажимаю сохранить для чего это просто мне удобно для того чтобы Повторно без ввода э, пароля входить в этот аккаунт в данном браузере. Сейчас необходимо выполнить смс подтверждения вашего аккаунта. Номер телефона, который вы указали при регистрации. На этот номер вышлет вам либо текстовое сообщение, что предпочтительнее, либо робот вам перезвонит и голосом назовет несколько цифрок. Лучше выбрать текстовое сообщение и нажать на кнопочку Продолжить. В течение нескольких секунд нам приходит код. Ну вот он уже пришел. Все, что мне требуется, это просто вбить правильно данный код. Нажимаем продолжить. Все. Мы с вами создали, создали аккаунт Google. Нажимаем просто-напросто на кнопочку создания профиля. Получаем поздравление от Google, что аккаунт создан. Естественно, ваши электронные адреса которые вы получили, вам необходимо сохранить. Лучше это сделать в каком-то текстовом документе, сохранить, естественно, пароль, который вы придумали. Аккаунт Google создан и подтвержден. У Google есть еще такое понятие, как двухэтапная аутификация То есть вы можете дополнительно защитить свой аккаунт. Даже если злоумышленники узнают пароль от вашего аккаунта, они не смогут в него войти и им пользоваться, так как им потребуется подтверждение через смс, которое будет приходить на ваш номер телефона. Очень полезная функция для тех, кто хочет надежно защитить свой аккаунт Google. Как это делается в рамках этого курса я показывать не буду, но интересующиеся легко найдут это самостоятельно. И в заключение, как я и обещал, рекомендации для тех, кто будет пользоваться несколькими аккаунтами Google. Рекомендация следующая. Желательно для каждого аккаунта иметь отдельный браузер. Говоря проще каждым аккаунтом работать в отдельном браузере. Вот у меня на рабочем столе вы можете видеть значки несколько браузеров. Это Google Chrome, это Mozilla, это.. Это Amiga, это Яндекс Браузер, это Safari. В каждом из этих браузеров я работаю отдельным Google аккаунтом. Это первая рекомендация. Если вы работаете в одном браузере несколькими аккаунтами, желательно после выхода из аккаунта чистить куки. Как почистить куки в каждом браузере, наберите пожалуйста в поисковой строке Яндекса как почистить куки в конкретном браузере и получите детальную инструкцию. И еще одна рекомендация касаемо исключительно YouTube. Если вы владелец нескольких аккаунтов Google, никогда не пользуйтесь кнопочкой на YouTube Добавить аккаунт. То есть не нажимайте на эту кнопочку и не добавляйте какой-то из имеющихся ваших аккаунтов к тому, который вы сейчас используете. Почему это нельзя делать? Тем, этим самым вы говорите Google, что вы владелец несколько аккаунтов. И если по каким-то причинам у вас произойдет блокировка одного из аккаунтов, все остальные аккаунты получат удар по карме. То есть вы их скомпрометируете. Значит, на этом урок по аккаунтам Google у нас закончен. Ваше домашнее задание будет заключаться в следующем. Это создать Google аккаунт. Подтвердить его через мобильный телефон, либо через сервис виртуальных телефонов кому как удобнее. И оформить профиль в социальной сети Google. Отчеты пожалуйста оставляйте на этой страничке в форме отчетов. Если у вас возникают какие-то рекомендации замечания по урокам тренинга, пожалуйста, пишите их вместе с отчетом. Большое спасибо. Жду ваших отчетов. До свидания.